I think the girls with their nails Всем здорово, ребят! Ну что, обновился наконец-то тайванский сервер. Многие спросят опять, почему без вапки очень ярко светит солнце и э, в глазах хромаки просвечивает даже. В общем поехали по порядку два новых героя я говорил вот так вот они выглядят этот герой будет у нас донатным как это узнать вот таким вот образом видно сразу что герой этот герой бездонатный описание в телеграм-канале сделали Castle Clash Info Сейчас я зайду туда, точно я вам описание переведу В общем, зеленый зеленый плющ, вот этот вот герой Это бездонатный, можно способом бездоната получить Че по статам? Ну, такой средничок Скорость атаки, в принципе, неплохая Что он может, сейчас я вам расскажу Прочитаю Наносит урон от атаки вражеским целям по прямой линии. А, герой получает урон открыт удара. Урон открыт удара увеличивается в x раз. В следующие секунды невосприимчиво к получанию. Кулдаун. Странно. Урон открыт удара превращается в здоровье и энергия в течение следующих секунд. А, что мы имеем на максималке? Довольно-таки неплохо. 2380. По показателям дамага это реально дофигища. Реально это много. На максималках нету столько урона у ни у кого. Ну, мало у кого героя 2 380. Это 15 скилл а, Так, что у нас? Сейчас я выведу себя отдельно, чтобы было более удобно читать и сразу же вам рассказывать. А, так, Есть. А, наносит 10 целей получается. 10 целей, 2 380, а, также 10% урона открыт удара. А, дополнительно, насколько я понял. Урон увеличивается в полтора раза. Нифига себе, 45% отхил идет, что ли, и 60 энергии. Но судя по всему так, посмотрим уже на русском сервере, в течение 6 секунд 70 энергии. Полтора раза базовый урон открыт ударов, полтора раза выше. Ну, короче, это супер мега жесткий дамагер будет по ходу. А, так, меха самурай, когда герой, он у нас будет донатным. А, вот если посмотреть, вот видите, он донатный у нас получается. А, активирует умение. давайте сразу зайдем на максималку, глянем. 70% Так, читаем Когда герой активирует умение Он уменьшает силу атаки Вокруг себя X цели 4 цели на 70% Меньше дамага будут наносить Дебафер Так, цели вокруг него получают 0,2 Не знаю 0,2 275 лечит 10% когда герой активирует умение, он уменьшает силу атаки вокруг себя и парализует их в течение секунд. Значит, он парализует на 0,2 секунды, в то же время все вражеские цели вокруг него получают 275 урона каждые 6 секунд. 10% это у нас влечение, судя по всему, или 60% влечения. Каждый урон уменьшается на 15%, имеет высокий иммунитет к крит-удару. Имеет иммунитет к молчанке. Ну, в общем, будет на русском сервере уже полный перевод. Я вам более подробно расскажу. А, такс. Ну, в общем, два таких вот героя. Вот так вот они выглядят. Блин, мне напомнил вот этот вот герой. Я не помню, игра, по-моему, Стор. Стора <laughs> что-то похожее. А, такс. А, дальше. Новый талант. Вот так он выглядит. Увеличивает силу атаки на максимальке, на максимальке, на максимальке 70% при атаке наносит 430% урона всем случайным вражеским целям и повышает, нифига себе, 4 цели и повышает скорость атаки. Или это 430% скорость атаки. Увеличивает силу атаки на 70, скорее всего 4 цели, и 4 целям наносит... Урон 430 повышает скорость атаки. Ну, в общем, посмотрим. Кулдаун 6 секунд. Ну, интересно, интересно. Кулдаун. Чем выше, тем меньше кулдаун. Ну, на десятке вообще. А дальше новый супер Пэт. Новый Супер Пэт. его достать. Сейчас попробуем. Может так получится его получить. Новый суперпэт китсуны. Вот он есть. Получили мы. Вот так вот выглядит. Что делает питомец. Сейчас тоже с вами почитаем. Посмотрим. Вот он маленький такой. А когда герой атакован, питомец восстанавливает всем героям 130% здоровья, улучшает здоровье а, этих героев на 9% в течение 3 секунд. Удал 3 секунды. Ну, то есть, по сути, классный хиллер. А скорость уклонения увеличивает а, уклонение на 18%. Ну, что я могу сказать? Обалденный супер новый. А, ну, опять же, для донатов, скорее всего больше он будет сделан а, такс есть а, два новых облика показал точнее не показал еще покажу сейчас по питомцу понятно поехали облики посмотрим вот, футы мы в этом смотрели так смотрим на облике вот так вот они выглядят этих два героя В принципе неплохо у кого есть герой ребят кидайте сделаю обзорчик кто вытащил плюща посмотрим посмотрим что это за имбушка так ну в принципе с этим разобрались Самая интересная новая гильдейская локация так события видите она по судя по всему у нас будет запускаться раз 14 дней или 14 дней она будет в общем к этому мы тоже дойдем пока она не активна я не вижу, не могу ее активировать, она еще не активна. Неизвестно, сколько она будет через сколько, сколько, как, но я пока переводить не буду, уже более подробно зайдем в локацию и я вам уже тогда засниму, но пока я вижу, у меня она не активна. Может она активна, напишите в комментариях, кто в гильдии, потому что я создал гильдию свою, я здесь не прохожу сейчас ничего, ни битву гильдии, ничего возможно, перейду в какую-то гильдию топовую и там уже Будем смотреть. А, дальше новый босс в королевской битве. Поехали, посмотрим, что там за новый босс. Тут, может просто награды поменяли, или может поменяли юнитов, не знаю еще. Ну, в общем, здесь есть новый босс. Оптимизирован интерфейс для героев. Оптимизирован лучшие подсказки по талантам, чарами, и многое другое. Ну, сейчас будем смотреть. И оптимизированная часть арены. Это мои долго его бьют. Посмотрим. Может, плюшки поменяли. Твертое. Ну, вроде то же самое. Все, не знаю. Но потом побегаю, расскажу. Давайте забежим на арену. Не знаю, что здесь поменяли. Буду все так же. Я не узнаю. Может, где-то поменяли описание? Сейчас посмотрим еще настройки героев. Оптимизированный интерфейс для героев. И подсказки по талантам чарам. Не знаю сейчас. Посмотрим. Но здесь вроде то же самое. Не знаю. Может что-то поменялось, скажете. А, такс. Знаю, вроде все то же самое. Не вижу никаких изменений прям. Может где-то на каких-то локациях изменения эти есть, но Я, честно говоря не замечаю пока ничего. Прям такого мега вау. В общем, такая вот, ребятушки, новая. Нифига нового нам не ввели, не сделали. Вот, можно будет получить нового героя, прокачать еще одну локацию на максималку. А второй у нас с бочкой, там, где зефир, тоже можно будет, в принципе, докачать. Ну, в общем, такие вот, ребятушки, дела. Нифига не сделали. В принципе, пока неизвестно, что там по локации новой. Что там интересного нового, тоже неизвестно. Но... Доживем, посмотрим. Вообще, пишите комменты, что вы думаете по поводу такой обнови. Ставьте лайки. Всем удачи. Всем пока.